<смех> Чёрт, я так хорошо здесь устроился. О, боже мой, это слишком много крови. Кто-нибудь, помогите ползуну, я вас прошу. Я умираю. Сим, <смех> хай, с вами Юджин. И сегодня, друзья, мы снова будем играть Кенши. Я дико извиняюсь, почти что на год я забросил эту серию. Но теперь я готов ее продолжить, поэтому Давайте сразу приступать, чего ждать Такие удивительные приключения ждут Нас прямо сейчас Понеслась. Мы продолжаем ровно с того же места, на котором остановились в прошлом эпизоде. Мак сидит в тюрьме, свернут в комочек какой-то. Маленький, черный, милый комочек. И снова он в тюрьме. И снова охранники. Но в этот раз они как-то более сияющие доспехи. Кажется, это какая-то элитная тюрьма. И отсюда будет, ну, очень трудно сбежать, мне кажется. Тем более, что маг теперь один, и некому ему помочь. Ведь его друг, или лучше сказать, бывший друг, очень далеко. И кстати, где он? Он продолжает тренироваться нон-стопом. Откуда эти мухи? Ползун настолько пропотел, что аж завонялся. Я должен стать сильнее. Сильнее. У ползуна голос ломается наоборот вниз. Как бы он ни старался, у него навыки на владение вообще никак не прибавляются. Разве что атака идет вверх. И у ползуна гораздо круче параметры атаки, чем у мага. Вот только защита у него проседает сильно. Вот такие вот дела. Надо что-то придумать. Ох, мне бы сейчас очень пригодилась помощь. И есть только один человек во всем мире, кто может мне помочь. Это, конечно же, я. Я и мои тайные знания. Давай, маг, напрягись. Ага, теперь я знаю причину, по которой я гнию в этой клетке. Одна из причин я не собрал полный комплект брони святой нации. А вторая причина это ползун. Он заключил союз со чепенцами и меня на это подписал. Как он это сделал? У него что, мой паспорт? Не дай бог, я увижу ползуна. Ему хана. Смотрите, из-за того, что Макс стоит на кусках железа, он теперь такого же роста, как и все остальные персонажи. Учту это, когда я буду одевать на себя броню святой нации в следующий раз. Так, что же мы можем сделать? Смотрите, почка. у мы что, можем использовать предметы прямо отсюда? Прямо вот так взять и оружие себе в руку поставить? Вареные овощи! О боже мой! Как я могу устоять? А, Все, это дало мне силы! Ага, и на мне кожаные штаны с китайца. А это грубая ткань святой нации. Мне нужно это одеть. Сейчас попробую полностью замаскироваться. Меня поймали на краже. Окей. И что они сделали? Забрали мои штаны! О, он положил их обратно. Ну-ка, одеваем. Поймали на краже. Ничего, ничего, ничего. Я сейчас совершу кражу успешно. Поймали. А это что за книга? Третья из серии справочников Святой Нации. Смотрите, теперь я не могу забрать свои собственные штаны. Они это украли у меня. Точнее, я временно положил это в чужую бочку. И теперь они не отдают это мне. Да кто меня ловит-то на краже? Все спят. Тут вообще никого нету. Смотрите, мы издалека прям чувствуем, как... Ты тренируется, ползун. Я это так не оставлю. Я должен. Есть! Давайте, аккуратненько поймали на краже. Ничего, ничего, ничего, мы тренируемся. Каждая попытка это тренировка. Забирай. Есть! Книгу! Эй, ты не один из нас. А, не трогай меня! Не трогай меня и мои штаны! Мои штаны на месте? Есть! Очередной пытается проникнуть в наши ряды. Схватить их, уничтожить их! Ты что, бредишь? Штаны мои забрал! Это даже не их штаны. Забираем книгу, все украли! Теперь, как понять, насколько я хорошо замаскирован? Откуда у тебя эта униформа? Не трогай мою униформу! Все, я чепенец. Не трогай, я сказал! Он книгу забрал. Ладно, книга, насрать на книгу. Мне не нужно чтение! Я и так обладаю самыми тайными знаниями. Смотрите, 200 30 секунд осталось, прежде чем мы снова сможем попытать счастья и замаскироваться. Стоять, кто ты? Ты не один из нас. Естественно, я не один из вас, я в тюрьме сижу. В этой игре все охранники максимально сообразительны. Особенно вот этот. Коварные хитрости одного охранника. Все думают, что это не настоящие усы, но на самом деле усы настоящие, а я нет. Что если мы все, что можем, сложим в инвентарь, а остальное можно попробовать сложить рядом? Скинуть, скинуть, скинуть Смотрите, как Мах хорошо приспособился Как будто бы это часть клетки Надеюсь, никто не заметит Но уж этот охранник точно ничего не заметил А эти охранники почему-то спят целый день О, наконец-таки один проснулся, пошел на смену Отлично, они не замечают меня теперь Это значит, что теперь мы можем протестировать маскировку Ну не прям сейчас, а ночью Наступила ночь Пора, маг Что мы делаем в первую очередь? Надо на себя все одеть Доспех Штанишки Ботинки Рубаха А теперь выходим Надо решить, что мы будем делать, когда мы освободимся Сейчас вы под маскировки святая нация А насколько она маскировочная? У нас, в принципе, все от святой нации Абсолютно Давайте подберем железо Насколько это возможно Подобрали все абсолютно Теперь у нас есть проблема Нас могут заметить стражники Давайте включаем скрытность И ползем, ползем, ползем Аккуратненько наверх Что у нас здесь? О, чувак спит. Но мы под маскировкой, правильно? Поэтому все окей, наверное. Здесь ничего нету. На этой крыше вообще ничего нету. Вообще, изначальный план это слиться с ними, стать их частью и разрушить изнутри все. Что, спите, святоши? Недолго вам осталось спокойно спать. Вы видите мой взгляд? Маг затаил на вас гребаную обиду. Тихо, тихо, тихо. Тихо смотрим. Фу. Это же еще круче, чем вот это. Стандартный класс. А у меня низкий класс. Давайте попробуем. Пожалуйста. Поймали на краже. А! А, нет! Обороняться! Сражаться! Отхватывать тюрьму! Быстрей! Но ну, они и так принесли меня сюда. Как же так? Как же, блин, так? Зато меня хотя бы лечат. Ладно. Не удалась кража. Ну, ничего. В следующий раз повезет. Где мой шлем? Они вернули оружие и шлем обратно в бочку. Посмотрите, как любят мага в святой нации. Да это не только мага, но это и к пузуну тоже относится. Как же при такой репутации стать одним из них? Это хороший вопрос. Но меня интересует кое-что другое. Как такие огромные сапоги подошли к моей маленькой? маленьким ножком. Оп, меняем койки. Странные у них обряды. Смотрите, я уже в сознании. Я могу действовать. Так, я снова вышел. Подходим скрытно. Отлично. Можно прямо отсюда попытаться все это стырить. Быстрее. Есть. Зайти в тюрьму. Снять доспех. Снять доспех. Я успел снять. Отлично. Нагрудник остался здесь. И, к сожалению, солнце взошло. Последний шанс. Надо забрать сапоги высокого класса. Есть. Оп. Снять и в тюрьму. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. да. Лучшие доспехи лежат прямо передо мной. У меня все время откуда это видят. Вот откуда. Я вижу тебя. Я специально обученный видящий охранник. Но смотреть в твою сторону меня еще не научили. Но это в перспективе. Я перспективный парень. Как только я посмотрю в твою сторону, я увижу все, что ты замышляешь. Молись, чтобы я не посмотрел на тебя. По правде, я стесняюсь зрительного контакта. Пойду отсюда. Опа. Что-то намечается. Кто это? Это какие-то торговцы идут к нам. У них всех оружие. Интересно, что сейчас будет. Они просто проходят мимо. Стоп, эти ребята тоже из святой нации, я не понимаю. Они все зашли в какую-то, наверное, это таверна. Эх, вот буду знать, что там. Я не видел ничего, кроме этой грёбаной комнаты уже много-много минут. Тем временем, ползун, не покладая рук, долбит манекен. Его банки стали еще больше. Его параметры, посмотрите на его параметры. Они еле-еле увеличиваются. Только 13, столько же времени прошло. Я стану самым сильным и вернусь на карьер. И спасу свою женщину из лап святой нации. Я клянусь. Что ж, давай попробуем посражаться с манекеном без оружия. А теперь он как будто бы просто бьет его невидимым мечом. А что прокачивается в этот момент? Также атака. Так, закончились тренировками на сегодня. Мне нужно обязательно найти кого-нибудь себе в армию. Я слышал, это можно делать в этой игре. Вяленая рыба. Я должен это скушать. Если можно, конечно. Ой, нельзя было. Нельзя было. Простите, простите, простите, простите. простите! Поэтому она красно была помечена. О, стой, блокируй, блокируй и уворачивайся. Блокируй и уворачивайся, правильно? Вот так. <смех> <смех> Чёрт, я так хорошо здесь устроился. Так, ниндзя чипенцы, Но они все еще меня уважают. Окей. На 36%. О, боже мой! Это слишком много крови. Кто-нибудь помогите ползуну, я вас прошу. <свят> Никто ему не поможет. Он же не в такой тюрьме находится. Святая нация бы помогла ему сразу же. Вот святые люди, ничего не скажешь. А чипенцы какие-то охревшие 180 секунд. Эй, помоги мне, ты посмотри, как много крови. Столько крови даже не было, когда вы мочили каких-то дикарей здесь возле ворот. <свят> Посмотрите на эту лужу. Я не когда столько крови не видел в этой игре. Болзуна даже нет. Он просто одно сплошное пятно кровавое. Я очень надеюсь, что мы можем себе помочь как-то. Я надеюсь, что мы успеем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я умираю. Если вам не окажут медицинскую помощь, вы погибнете. Что? Такое ощущение, как будто бы голова. Критическая рана. И эту завяленную рыбу мне столько крови пустили. Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите. Помогите. Фу, вот у нас аптечки, он ничего не может сделать с этим. Пожалуйста, красные вещи нельзя трогать. Все, теперь я это усвоил. Но какой ценой я это усвоил? Базун, если ты меня слышишь, где ты вообще? Тебя даже не видно. Я могу даже заглянуть как-то под землю, чтобы посмотреть на тебя. Возможно, в последний раз. Это прям как игра престолов, друзья. Здесь в любой момент может погибнуть персонаж. Дорогой для нас персонаж. Помогите ему, он он свой в доску. Оп, как так? Кто мне одел? Кто мне это одел? Я не, я не хотел это одевать. Оно само оделось. Быстрее выкинуть все это. Не хочу палиться. Даже дождь не может смыть такое большое количество крови. О, как странно, кольнуло в груди. Что бы это могло значить? А что догадался про мои настоящие усы. О, не может быть. Сбежать. Бежим. Скорей, скорее, скорее, скорее. Очень быстро бежим. Как Какой быстрый у нас маг оказывается. Давай, голый малыш, беги. Несись на полную. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. В сторону. Тут бандиты. Пусть они дерутся со святой нацией Отлично, они дерутся с ними Но за мной все еще погоня Давай, Мак, ты сможешь, ты сможешь Сдавайся, злу здесь невеста Они настигают нас как близко они, как близко они, как близко они Они устали уже Вот, хорошо, хорошо, два дикаря отвлекли одного хотя бы О, Вот бы кто-нибудь еще отвлек Вижу, значит лучше в сторону податься Есть, они все отвлеклись на него Давай, бравый, бравый святой человек Сражайся Марк вырвался, я бегу Бегу! Бегу! Ползун, пите. Держись, друг! Черт, еще на хвост мне упали какие-то будюганы. Жри грязь. Падла из святой нации! О! По мне стрелой попали! а а, -а! Нет! Беги скорее, маг! И не только твоя жизнь от этого зависит! Они думают, что я из святой нации. Технически я оттуда, но я оттуда сбежал. О, ползун бедный, ты еще кое-как держишься, да? Остался один лишь преследователь, самый настырный, но он уже почти устал. Посмотрите, еле бежит. А маг бодр максимально. А ползун умирает максимально. Еще немного осталось. Терпи боль, Мак, привознемогай. Боже мой, он сейчас сдохнет. Все, это конец. <музыка> Мак! Мак здесь! Так, так, так, так! Первая помощь! Скорее! Держись, дружище! Я спасу тебя! Голова! Голова восстанавливается! Давай, могу у тебя достаточно аптечек. Через адскую боль в руке. Ничего, это рано. Ничто по сравнению с этой лужей крови, которая вылилась из моего друга. О, приходит в себя. Живот тоже теперь вылечен. Что следующее вылечить? Такой большой выбор. Критическое состояние. Грудь восстанавливается. Левая нога, правая нога. Есть. Теперь познакомо до поправки. О, боже мой, он сделал это. Надо, чтобы грудь, голова и, в принципе, вот эти две части тела должны выше нуля встать. И тогда будет все хорошо. Хорошо. А, кто это приближал? <связь> это, видимо, чувак, который меня преследовал. Забежал сюда. А, теперь осталось подождать, пока мой друг придет в себя. Опа, кровь исчезла. Ой, Макс сбежал и проделал такой огромный путь. Сбежал абсолютно голым. Лишь бы спасти ползуна. <связь> это просто офигенно. О, боже мой, погодите, рука. Надо помочь-то самому себе еще не забыть. А все из-за неудачно съеденной рыбы. Вот. Правильно говорят, рыбу нужно проверять Прежде чем есть, потому что от нее потом может быть Очень плохо. Мак полностью здоров Правда у него правая рука покалечена Но она в процессе заживления Надо бы мне чем-то заняться, пока я жду, Пока ползун выйдет из комы. Погодите Но ну я же вроде как в доску свой, ползун Подписал меня тоже на союз с чипенцами. Оп, давайте-ка посмотрим на чувака, который меня Преследовал. Фу, тесак для мяса Прекрасно, забираю Никто ведь меня не осует за то, что я Его ограбил, это же людоед А теперь заходим внутрь, главное, чтобы нас Не осудили за тренировку. Ой, не трогай, говорят. Не трогаю. Хорошо, извините. Может быть и мне нужно поговорить с Молом? Опять ты. Тебе, наверное, что-то нужно, да? Спрашивай: могу ли я присоединиться к ниндзя чипенцам? Что за вопрос? Конечно же, конечно же, нет. Если я присоединюсь к ним, то я никогда не смогу разрушить святую нацию изнутри. А это главная цель моей жизни сейчас. Помимо собственной каменоломни, конечно же. Прости, друг. К сожалению, я не смогу дождаться, когда ты выйдешь из комы, чтобы поздороваться, чтобы обнять тебя напоследок. И сказать: прощай, я уважаю твое желание идти своей дорогой а я пойду своей удачи тебе береги себя Я отправлюсь туда где мне самое место а? что произошло неужели вяленая рыба оказалась испорченной и почему я в дерьме? Я точно знаю, что был в отключке. Но такое ощущение, как будто бы я слышал очень знакомый голос. Ползуну осталось 9 часов заключения. В следующий раз надо быть аккуратней. Я чудом не сдох. Знал бы он, что это за чудо было. Но не страшно, если я оступился. Главное, я жив. А значит, снова могу полностью посвятить себя главной цели моей жизни. Я соберу армию и уничтожу святую нацию извне. Я уничтожу святую нацию изнутри.